В микрорайоне Грива, вблизи Даугупилской средней школы номер 6, завершаются работы по асфальтированию грунтовых улиц Сколы, Старую и Пенаню, которые осуществляются в рамках программы самоуправления по приведению в порядок дорог города. Согласно договору, эти работы необходимо завершить в июле. Исполнительные работы не отстают от графика. Основной массив асфальта на упомянутых улицах уже уложен, и транспорт может перемещаться здесь без каких-либо дополнительных ограничений. В настоящий момент строители переключились на подъездные пути к частным домам, создавая удобные выезды со дворов. Вскоре здесь начнется подсыпка и создание боковых канав для отвода воды, что особенно актуально в сезон дождей. Ранее во время сильных ливней вода затапливала здесь огороды, подвалы и постепенно разрушала фундаменты домов. Поэтому в этой части города заметно улучшится не только дорожная инфраструктура, но и защита частной собственности от негативного влияния среды. Асфальтирование улиц школы старую и Пьянонью произошло по инициативе самих жителей, что вкупе с фактом близкого расположения учебного заведения и привело к принятию решения о по получении дорожного покрытия. Сейчас самоуправление находится в процессе заключения договоров, на асфальтировании и многих других улиц, как на Гриве, так и в других микрорайонах. Улиц Брянскас, Базнайцес, Дарба и Айспилсетас, Баускас и улицы Гроднес. За актуальной информацией о ремонтных работах и связанных с ними изменениях в организации движения следите на домашней странице самоуправления daugupils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуплской городской думы.